И всем привет, с вами Керек, новый код, который вышел очень недавно. Вот сейчас я его вам вставлю. Так, Ссылка на код будет в описании. Копируйте и вставляйте. И глядите. Хоп. Вот. И сейчас давайте попробуем, что это за такая вещь. Ну, вещь она крутая, да, я скажусь вам. Она такая, ну, нормальненькая. Вот сейчас покажу. Вот. Группа Мэтпак. Вот. Вот этот вот группа Pack, он крутой вообще. Вот смотрите сейчас будет. Вот он. Где А. Даже так, ничего себе. Оказывается, это, короче, это рюкзак такой. Прикиньте, какой рюкзак, блин гроб э, э, рюкзак это как так крутой рюкзак так сказать да он сзади вешается ничего себе какой он, да. Классный, да ну это все с вами был кирик всем удачи всем пока короткий ролик как всегда но это и понятно Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем, всем пока.